нам магнитный момент, это называется магнитный момент. Значит, кольцо стоком обладает магнитным моментом. В неоднородном э, магнитном поле магнитным на магнитный момент, то есть на кольцо стоком действует сила. Сила очень большая, которая выталкивает это кольцо вверх. Вот посмотрите. Электромагнит ну, Мы тут специально отрегулировали, чтобы потолок не пробить Потому что весной, если мы его пробили